С того момента, как Land Rover прекратил выпуск оригинального Defender, истинные фанаты модели внимательно следят за судьбой проекта Grenadier, то бишь Гренадер. Ведь поклонники культового вездехода получили шанс заиметь не просто возрожденную, а улучшенную версию своей автомобильной иконы. Коротко напомним предысторию. Британский нефтехимический гигант Ineos решил действовать кардинально, создав собственный Defender. Глава концерна Джим Редклифф поначалу просил лендровер продать ему права на классическую машину, но встретил резкий отказ. В итоге упрямо англичанин собрал команду специалистов и заручился инженерной поддержкой компаний Magna и AVL. Временами амбициозный проект пробуксовывал, но теперь опасаться нечего — серийное производство новинки скоро стартует. Точкой сборки внедорожника станет завод во французском «Амбахе», ранее принадлежавший концерну Daimler. Сейчас там еще выпускают микрокары Smart42, но летом производство малышей прекратится. Первыми рынками, куда осенью придут новые машины, станут Европа, Австралия, Новая Зеландия, а также некоторые страны Африки и Ближнего Востока. Создатели гренадера надеются на отменный спрос, так как автомобиль должен выйти надежнее старины Дефа. Поэтому гарантия 5 лет, причем на Ближнем Востоке и в Европе без ограничения пробега. Ради пущей долговечности список поставщиков составлен сплошь из именитых компаний: раздаточную коробку предоставила фирма Tremec, приводные валы Dana Spicer, неразрезные мосты Carraro, пружины подвески айбах а тормозные механизмы Brembo. Наконец, блокировки дифференциалов выдал Eaton, а внедорожные шины BF Goodrich. Ну а двигателями поделилась марка BMW. В гамму моторов вошли трехлитровые рядные шестерки, бензиновые и дизельные. Коробка передач – безальтернативный восьмиступенчатый автомат CF. Независимо от двигателя, стартовая цена будет одинаковой – от 49 тысяч британских фунтов, что примерно равняется 4 миллионам наших рублей. В продажу пойдут двух- и пятиместные фургоны, в первую очередь адресованные корпоративным покупателям. А вот частникам предложат полностью остекленные пятиместные универсалы. Притом ценители комфорта смогут заказать кожаный салон, пару огромных люков и другие приятные излишества.